Идет вступительный экзамен в институте. Заходит первый абитуриент. У него приемная комиссия спрашивает. Сколько будет 2 плюс 2? 5? Нет. 6? Нет. 8? Нет. Неправильно. Но берем дурак, но ищущий. Заходит второй абитуриент. У него спрашивают. Сколько будет 2 плюс 2? 3? 3? Неправильно, но берем. Дурак, но упертый. Заходит третий абитуриент. У него спрашивают, сколько будет 2 плюс 2? Четыре, конечно. Правильно. Какой ты умный, но мест нет. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.